Я-то думал, как? Кончилось солнце, кончился съемочный день. Куда там? Как только стемнело, как только зачехлили все камеры и микрофоны, обрушился такой звук, который я услышать точно не планировал. Срочно писать, срочно узнавать, что здесь творится. как слышно вообще? Громче говорить? Ребят, ребята, я не понимаю, что это за гул вообще. Я никогда такого не слышал. Это точно не сороки, точно не, не вороны, не воробьи. Сейчас уместность проще. Вот это кричат ворона. вот сейчас. Ворона? Какая-то ворона? ворона. Ворона черная, что я ворон не видел сегодня. Либо сороки, либо. Да, сороки кажется. А вот это вот. Да, вот это кто и кричит? Я да, не знаю. Девочки, вопрос. Это кто орет? Майна. майна. Майна. майна. Парни, привет. Да. А, скажите, что за птицы орут? Сейчас это я типа... Позвонишь да. кому? Обсудим. Звонит папе, чтобы узнать, как называется. Индийский скворец. На Майнушки. Это да. На таджикском индийский скворец. Индийский скворец. Так, так и записываем. Название и звук. В итоге выяснилось, что майнушки, индийские скворцы, или еще говорят, саранчевые скворцы, попали в эти места чуть ли не случайно. И совсем недавно им здесь удивлялись точно так же, как я. В течение одного человеческого поколения они прижились и расплодились так, что стали самой распространенной птицей. А почему некоторых зовут воронами? Так э, потому что они, как попугаи, умеют классно подражать звукам. Например, каркать чирикать и могут даже научиться говорить по-человечески. В общем, птица оркестр. Говорят, некоторые даже их дома держат. Я бы точно эту площадь переименовал в площадь майнушек. Пока не знаю, как этот колдеж ляжет на нас звуковой трек, но звук вот такой.